Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, паназиатский легкий крейсер 10 уровня Джинан Ну, вроде, да, здесь название, я думаю, правильно прочитал, ошибиться Ну, не то, что невозможно, но ударение, да, все таки две гласные буквы, так что, ладно Карта называется Северное Сияние, игрок Веспендер Да, порой на таких кораблях, ну, я про легкие крейсера, сложнее всего показывать хорошие результаты. Ну, не в плане, да, что сложнее. Торпеды прямо по курсу. Торпеды а в плане, по что они по больше порту. зависят, да, от умения игрока все таки играть. Больше, чем линкоры и даже больше, по-моему, чем эсминцы. Ну, тут что-то прям союзный эсминец очень быстро отправляется в порт. Да, причем противник особо там не выдумал В одну кучу там отправил Все, все три веера Симакадзе там был И при этом союзник умудрился слиться так, Мысль я свою не закончил, да Говорил, что сложнее, почему? Ну, я думаю, да, потому что, она, что я Даже прыщ? не думаю, а так оно и есть Любое неаккуратное движение может привести к тому Что этот корабль Будет уничтожен, да Одним просто залпом примеру, да, это тот же любой тяжелый крейсер или, ну, тем более, линкор. Но от линкоров, кстати, шансов, мне кажется, зачастую меньше, за счет того, что все-таки отсутствие брони приводит к тому, что очень много сквозных пробитий. Ну, вот, казалось бы, дистанция там 10-11 километров, и а все равно попасть проблематично. Особенно по быстро маневрирующей цели. Да, Все-таки баллистика. По подводная лодка здесь засвечивается еще. От торпедной атаки удается без проблем уклониться. Подводная лодка уходит на глубину. А счет, тем временем, становится уже 2-0. Еще и союзная подводная лодка умудряется где-то слиться. Да, здесь надеется только что у за торпеды на КД. Это уклониться на такой дистанции будет проблематично. Приём, указаны, Достаточно агрессивно Джинан идет вперед. Третья версия. Симакадзе отправить. Нет, успел. Но ну, что это за, за атака, я не пойму. Все в одну кучу. Но ну, неужели нельзя подумать своей головой? Да, что надо все-таки более как-то? Потому что для Джинана даже одна торпеда от Симакадзе. Это будет очень существенный урон. Удается сразу аж 6 глубоководных бомб попасть. 7, 8, 9. Подводная лодка на месте, что ли, там стоит? То есть так она не кизло выхватила. Заходит Джинан, здесь захватывает точку, встает в дымы, еще и пострелять есть кого, благо, что союзники светят. Сейчас, по-моему, Кристофора Коломбо будет гореть. Есть, один пожар есть. Сразу же использует аварийную команду. по левому борту. Поднимается подводная лодка. Все это было ради одной торпеды. торпеды, по торпеды прямо по курсу. -да. Подводная лодка на дне. В итоге все торпеды прошли мимо. Второй уничтоженный противник. Да, хоть урона всего 37 тысяч, но был уничтожен Симакадзе, еще бы там урон, да, тоже. Да, да, а, ну до этого тоже по Симакадзе он стрелял на точке Д. Ну и плюс подводная лодка. Да, те противники, которые при. ну, если поиграть умели, могут доставить множество неприятностей. Минотавр даже не посмотрел, да, Минотавр как раз джинана может очень быстро достаточно забрать хороший. Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Так, не особо там получается бронебойками. У джинана все-таки калибр маленький такой, что даже Минотавр себе позволяет танковать эти снаряды. 3-2 пока что достаточно так медленно велится разливается событие уже идет седьмая точнее восьмая минута боя 20 счет 4-2 4-3 здесь вот я сорю дальность 16,8 это наверное все-таки за счет увеличения дальности наверное Джинан поставил мод Базовая, конечно, там... Не, рады, не знаю, я сейчас только на восьмом уровне нахожусь на этих кораблях. Там дальность что-то 13, или 13,8, ну, извиняюсь, не помню. Но думаю, чем выше уровень, там дальность не особо увеличивается. Здесь пришлось, пришлось использовать дымы, дабы от не получить. Будет третий уничтожен. Да? Уже нету половины команды союзников Ну, сами видите, да, дистанция была 12 Там с половиной И множество снарядов летят мимо Да, сейчас противники отожмут точку Д. Они и так по очкам впереди. А что сделаешь, когда команда не играет? Через одну минуту откатиться дымы. Можно еще поближе здесь постараться, да, и торпедную атаку еще произвести можно. Один из тех крейсеров, на котором можно играть Такого большого эсминца да, Совершать незаметные торпедные атаки Да, иногда Вообще переходить чисто на такой геймплей Но это когда уже остается слишком мало прочности Ну или, к примеру, на фланге Слишком сильно преобладает команда противников Да, что любой засвет может Стать фатальным Можно переходить, да, вот на такую игру так, два веера отправлены. Здесь минус еще один союзник. Да, есть такие эсминцы, которые не знают, когда вовремя надо остановиться. До последнего настреливают из главного калибра. 3 в 5 остаются. По-моему, да, Джинан ускоренную перезарядку Но можно еще развернуться с другого борта кинуть Что, наверное, Джинан и хочет делать А потом уже переходить на игру На и мы там вроде есть кому посвятить Кстати, две торпеды Попадает шлиф, она <падает> даже не две <падает> еще, еще, да? Или он от затопления все-таки там погиб запущен. Да, нехило так Джинан может проспамить, конечно, фланг торпедами. Сколько у него там пятитрубные аппараты? Да, пятитрубные, то есть это. Одна атака, это 20 торпед. Ускоренная перезарядка еще. Это 40 торпед. Да, надо разворачиваться, потратить какое-то время, но. Если дистанция позволяет, у противника просто не будет никаких шансов уклониться. Если, конечно, все в одну кучу еще не кидать, как некоторые делают. И сразу, да, урон уже. 140. Сейчас Ямато еще должен выпутить, ему тут некуда деваться. Он так и продолжает идти бортом. Вот одна из тех неприятностей, которая может кстати, Ну, как я говорил до этого фатальная ошибка. Здесь на убойную дистанцию подходит Сталинград. Врубает РЛСку. Хорошим <реклама> хорошему вот в этой ситуации, мне кажется, у Джинана сейчас шансов вообще никаких не должно быть. Сталинград его должен просто Аннигилировать Но как оно бывает. <реклама> Джинан танкует с возниками. 3 в 3 остаются. Джинан переходит на бронебойки. Неужели он сможет Сталинграда в пробивать? Вообще, не верится. Ну, Цитаделик нету, да? Но ну, какой-то урон там проходит. Откатились торпеды. Ну, Сталинград тоже, наверное, не понимает. Да, поэтому отворачивает. Здесь, по-моему, бронебойками есть шанс только из надстроек что-то выбивать. Сталинград совершает. Ошибку доворачивать, чтобы сделать залп из носовых орудий И выхватывать сколько? Раз, два, три торпеды Есть четвертый уничтоженный противник Урон уже почти 250 тысяч Из живых остался только один Кристофоро Коломбо Союзный линкор захватывает точку Д По очкам, ну, уже просто Громадное преимущество, и чтобы бы что Коломбо уже не делал Мне кажется, ему результаты, точнее исход боя уже не изменить Да, динамично, да, в какой-то момент Начали вот так развиваться события В общем, всем спасибо За внимание, не забываем подписываться на канал Кому понравилось, обязательно ставим понравилось Всем удачи, и до новых встреч Пока-пока. Наша команда близка к победе. Запущен.